Тестинг, тестинг. One, two, three. Так, вот это подойдет. Готовим с Греем Берони. Дорогие телезрители, берем яички. Где-то сковородка. Включим блюдо на максимальный огонь. Очень аккуратно чтобы никаких скоровых попыток не было.